Турция. Море, пляж, еда, отдых, культура, история. А вы о чем подумали? Мечети, шумные города, горы, море или просто прекрасные виды? Сегодня Турция привлекает людей со всего мира. И мы уже здесь приветствуем вас на солнечном берегу. Ansar Life – консалтинговая компания, занятая в разных сферах. У нас обширная база по ведущим городам Турции в сфере покупки жилья. Недвижимость – это выгодные инвестиции, и мы поможем вам сделать правильный выбор. Популярный запрос на аренду – наше дело, в котором мы содействуем как ориентаторам, так и арендодателям, включая коммерческую недвижимость. Число прибывающих в страну входит немалая доля иностранных студентов. Имея контакты с ведущими вузами, мы также помогаем им устроиться и обосноваться в Турции. Турецкая медицина – это гарант высокого качества. Мы сопроводим вас в этом вопросе на всех уровнях, вплоть до вашего благополучного возвращения домой. Юридические операции, организация документов и лицензий вдали от дома, вы найдете поддержку в лице профессионалов нашей команды. И все же одних слов не хватает. Хочется пережить это снова. Сэр Лайф, мы поможем.